25 марта в лице имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел парламентский урок, посвященный 30-летию со дня принятия Конституции Республики Татарстан. Основной темой встречи стала правовая обязанность граждан, а главным лектором председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. После ознакомления с внутренней жизнью лицея Казанского федерального университета Фарид Мухаммедшин приступил к основной части парламентского урока – познавательному и поучительному монологу, в котором он подробно рассказал о правовой составляющей республики. Вы получите хорошее, надежное образование, выберете себе последующую профессию, поступите в вузы соответствующие и будете жить в счастливой России и успешно трудиться на своей семьи и страны целы. Желаю вам удачи. Спасибо. Завершающей частью встречи стали выступления талантливых учащихся. Сначала поэтическое прочтение на татарском языке одного из лицеистов, а после показ песенного коллектива. Четырнадцатый й год подряд по инициативе Государственного Совета Республики Татарстан мы участвуем вместе с Министерством образования и науки безусловно. Мы участвуем на парламентских уроков по различной тематике. Вот сегодня эта задача была еще раз вернуться к истокам принятия новой Конституции Республики Татарстан, 30-летие которого будем отмечать в этом году, о правах и обязанностях человека и гражданина. Это основополагающая статья. Парламентский урок – это совместный проект Государственного совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки и Института развития образования, который успешно реализуется с 2009 года. В этом году он состоялся уже в 14 раз. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюс.